Тема 692, открытки из картона. Самый лучший подарок сегодня, не дорогой, а оригинальный подарок. Пусть даже он представляет из себя обычную дешевую картонку. Но если на этой картонке написано «Я люблю тебя», она становится оригинальным душевным подарком. А если надпись содержит не только информацию, но и юмор, Такую открытку хочется читать, перечитывать и делиться ей содержимым с друзьями. На этом сделала свой рукодельный бизнес одна англичанка. Не заморачиваясь со сложным рукоделием, она нарезала картон на прямоугольнике и начала печатать на нем забавные надписи, превращая это художество в оригинальные открытки. Открытки копеечные, она продает их по март 1947 -го года доллар, но зато. Их с удовольствием покупают тысячами. За два года торговли она продала более 13 тысяч таких открыток, со своей страницы e-c.com.br.shop.br.b.t.son.fittich.com.br. Если принять за чистую прибыль с каждой открытки 2 доллара, уж во всяком случае, не меньше, то предприимчивая англичанка уже заработала 27 tes. Доллар, у нее 1.35.00 продаж. А что лучше, продавать изредка дорогой товар или часто дешевый? Каждый решает сам за себя, хочется ли вам ходить на почту раз в месяц или каждый день. Самая главная составляющая успеха подобного бизнеса, это суметь выделиться из толпы прочих продавцов, придумать такой товар, пусть и дешевый, чтобы он всем понравился. Превратить доступный и дешевый картон в оригинальный. Популярный подарок – это креатив. Будете креативны, сумеете выделиться из толпы, будете богаты.